Всем привет. Меня зовут Алена. Добро пожаловать на мой сайт. Я не собираюсь прятаться за чужими фотографиями и скрывать свое лицо. Я здесь для того, чтобы помочь вам заработать реальные деньги в интернете. Я не буду обещать вам миллионы рублей ежемесячно. Если вы знали, как мне надоел весь тот мусор, тот обман, который сейчас продается в интернете, прямо сейчас я покажу вам реальный и проверенный метод заработка, который работает, несмотря на остальные. Я ищу 25 человек, с которыми я буду зарабатывать деньги в интернете. Если у вас найдется пару минут свободного времени, я вам все покажу и расскажу. С июня 2017 года я начала зарабатывать в интернете. На смс-кодах, которые приходят мне от одной проверенной компании, я уверена, что вы все о ней знаете. И недавно я придумала свой метод заработка, который увеличит мой доход. И самое главное, поможет заработать другим. Для этого мне нужна команда из 30 человек. Разумеется, сюда войдут мои близкие, друзья и знакомые. Остальные 25 человек я решила набрать в интернете. Мы все будем работать сообща, общаться друг с другом и зарабатывать порядка 4000 рублей. Да, это, конечно, не 20, не 30 тысяч рублей ежедневно, как вам обещают мошеннические сайты. Но самое главное, для этого вам не требуется никаких навыков и никаких знаний, в принципе. Вся работа будет занимать у вас приблизительно 30 Минут в день, не более того. Сейчас я вам покажу, как проходит у меня обычный стандартный рабочий день. С самого утра на мой телефон поступает СМС с кадами. Как вы видите, их достаточно много. Чтобы они начали поступать и вам, необходимо всего лишь зарегистрироваться на сайте компании. И точно так же получать СМС с самого утра. Работаю я в основном вечером, когда накопится уже достаточное количество кодов, например, 10-15. Теперь я захожу на секретный сайт и ввожу код из СМС. Ничего сложного. И нажимаю «Применить». Готово. Ваш доход 300 рублей. И это я напоминаю только за один код. В среднем в день приходят по 15-20 кодов. За каждый из них платят от 100 до 500 рублей за один код. Давайте я сейчас введу все купоны. Итак, я ввела все 13 купонов, которые набрались за сегодня. И я заработала 4100 рублей. И я заказываю моментальную выплату на карту Сбербанка. Давайте зайдем в «Мой Сбербанк онлайн» и проверим, поступила ли выплата. Да, как вы видите, вот пополнение на 4100 рублей. Сейчас мой баланс составляет 369805 рублей. Все эти деньги были заработаны на СМС-кодах, которые доступны всем. Но кто знает, как применять их, а кто нет. Итак, что я вам предлагаю? Я предлагаю вам стать участником моей команды и зарабатывать 4000 рублей за сутки. Вы получите мой накопленный опыт. И еще раз повторяю, что вам никаких знаний и никаких навыков не нужно. А самое главное помните, что в команду я набираю всего 25 человек. Поэтому не теряйте времени и становитесь одним из них. А вот наглядный пример успешной моей работы по моему методу. Здесь 50 тысяч рублей, которые я заработала за 10 дней. Я уверена на 100%, что таких же результатов добьетесь и вы. Хотите стать участником моей команды? Как это сделать, написано все на моем сайте. Прочитайте внимательно. Там есть вся нужная и важная информация для вас. С вами была Алена. До скорой встречи!